Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Анализ рынка на сегодня, 1 мая 2022 года. Всех с наступившим праздником! Сегодня в прицеле нашего внимания будет обзор по рынку. Посмотрим основную главную криптовалюту, посмотрим некоторые индексные индикаторные показатели, посмотрим последние новости, и также в прицеле моего внимания сегодня список альтов, которые просили посмотреть подписчики. ICP он был предметом рассмотрения не так давно, фил и.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 в телеграм канале ну а мы с вами давайте начнем традиционно перейдем в раздел индекса на сайте indexray.online посмотрим на индикатор страха и жадности мы в зоне экстремального страха очень сильный пролив был на этих выходных индикатор показывает отметку 22 тепловая карта абсолютно вся красная даже стейбл покраснели видимо из-за солидарности Технический анализ по основной криптовалюте показывает а, зону продаж. Имеется в виду индикаторы технического анализа по основной криптовалюте. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня с ликвидациями за последние 24 часа. 156 тысяч трейдеров на общую сумму 300, почти 85 миллионов долларов. Полностью лонговые позиции, конечно, понесли потери а, Значит, за последние сутки. Также посмотрим соотношение длинных и коротких позиций. Нетрудно догадаться. У нас, конечно же, доминируют медведи. Почти 52%. 51,91%. Давайте посмотрим на индекс альтсезона, тоже традиционно. Он снизился, отметка 27 Собственно говоря, биткоин доминирует Сразу посмотрим доминацию Доминация на дневном таймфрейме продолжает пока рисовать хаи И уже видно, что мы потихонечку перегреваемся Но пока еще нет никаких подтверждений на индикаторе По крайней мере, мы пытались прорваться за 200-дневную экспоненциальную среднюю скользящую это примерно на уровне 42,83. нам это не удалось ближайшая фиба вернее следующий глобальная фиба уровень 43,14. но опять-таки это не глобальная а локальная фиба прошу прощения потому что фиба брошена именно на а, локальном накоплении если это так можно назвать применительно к индексу и сейчас я так понимаю что мы потихонечку затухаем давайте посмотрим 6 часов ну как бы будет коррекционное снижение но опять-таки пока в зеленом денежном потоке оно может быть не сильным. соответственно мы продолжим дальше доминировать но здесь нетрудно догадаться, что раз такие огромные риски на фонде и проливы сейчас идут, сегодня те, кто подписан на телеграм-канал, думаю, что видели публикацию по аналитике сантимента. И платформа, собственно говоря, и ее команда считают, что пролив связан с ожиданиями инвесторов о повышении, соответственно, процентной ставки от ФРС на майском заседании. Это уже не за горами, 4-6 мая, по-моему, если я не ошибаюсь. Соответственно, инвесторы сейчас отрабатывают вот этот негатив весь. Хотя я, рынок должен был это отработать еще не на прошлой неделе, когда было заседание ФРС, и было понятно, что они будут, скорее всего, понижаться. Причем, я думаю, что в двойном размере, сразу по базисным пунктам, и рынок отрабатывает это сейчас. Естественно, высокорисковые активы льются больше всего. Но ну, а поскольку доминирует биткоин, у нас летят вниз альты. Сейчас идет отскок коррекционный, естественно, некоторые там на 5-6% отскакивают, а некоторые находятся в процессе достаточно серьезные и не могут отскочить даже при всем своем хорошем например фундаментале поэтому сейчас я ожидаю что какой-то коррекционный отскок будет по доминации но не сильно давайте посмотрим еще на один очень интересный показатель давно его не смотрел это хэшрейд и посмотрите мы переписываем вообще все возможные хайи мы просто улетели в космос за все время и хэшрейд кстати очень хороший показатель который зачастую собственно говоря полностью коррелирует со всеми движениями биткоина вот, например, давайте сейчас поставим за год и посмотрим. Пожалуйста, вот помните, да, май 2021 года. Вот мы были на пике по хешрейту и свалились вниз. Хэшрейт шел полностью коррелируя с, с основной криптовалютой. Июль мы начали восстанавливаться. Соответственно, все коррекционные вот эти движения, они учитываются. Обратите внимание, мы сейчас падали... Вот она, эта просадочка, да, там 28 апреля, вот, по 29 апреля. И сейчас даже мы падаем, а хешрейт продолжает расти. И давайте сейчас посмотрим на биткоин сразу же. Недавно мы смотрели, видели, что у нас достаточно слабость рынка. Ожидаем э, примерно хождения актива до отметки 36,5. То есть ожидания такие были у меня и последние несколько дней и продолжают быть. А вот глобально мы с вами думали, что есть такой вариант. Да, что может быть отработка медвежьего флага Ну, если перейти на недельку мы сразу увидим куда этот медвежий флаг отрабатывает он отрабатывает на предыдущий в семнадцатом году all-time high в зону 19-20 вот сюда и это теоретически теоретически. Именно теоретически может произойти. Как я уже и сказал, что я не особо верю в то, что это может произойти практически. Я думаю, что на этом пути будет очень много подводных камней, но, конечно, если паник сейл начнется, то все может произойти. И главный уровень, который удерживает нас всех от этого паник сейла, это, конечно, зона примерно в районе 30, да, где-то примерно вот здесь. Вот она, вот нижняя часть этих теней. А вот здесь это будет самая главная, грубо говоря, история, если мы дальше польемся вниз. Пока вся динамика нисходящая. Давно уже говорю о том, что выход зеленого денежного потока на недельном таймфрейме в красный, вот здесь я ожидал, что может быть восстановимся, но нет, ушли дальше в красную зону. Меня тревожит уже на самом деле достаточно приличное время. И все еще это продолжается, красный денежный поток все еще внизу, поэтому отскоки могут быть, а вот движение вниз мы все-таки можем продолжить. И что, конечно же, мнение аналитиков, да и мое такое мнение, и большинство, я думаю, что тех, кто давно в рынке, такое мнение, что рынок должен завершаться либо на пике эйфории, либо на капитуляции значит, одной из сторон. Такой риск сохранить. Обязательно учитывайте это в своих трейдах. Ну и новости хотел еще посмотреть. Надеюсь, что многие ушли от биржи Binance, я уже не один месяц об этом говорю, с самых первых, самых маленьких шажочков в сторону значит, российских пользователей. Собственно говоря, да, и это продолжается, они продолжают блокировки аккаунтов И, собственно говоря, сейчас уже блокируют родственников Наших деятелей и лиц, которые попадают в санкционный список В частности, дочь Пескова, пресс-секретаря, президента Российской Федерации Заблокировали, и тут еще всех остальных, там, детей различных Коммерсантов, предпринимателей и так далее Ну и Панама разрешила платить налоги в криптовалюте Очень круто Ну и давайте вернемся опять Графику, посмотрим на индекс доллара, он у нас бьет все возможные рекорды, недавно я перестроил э, уровни FIBA глобального, немножко затухаем, но обратите внимание, вот как интересно, если посмотреть на 6 часах, то мы, собственно говоря, ну понятно, да, что перегретость RSI заставила э, пойти на некое коррекционное снижение по графику, RSI сейчас находится в перепроданности, но посмотрите какой активный зеленый денежный поток на VMC Cypher B. И такой активный зеленый денежный поток говорит о том, что мы скорее всего сильно корректироваться не будем, то есть 6 часов сильно не сломают дневку. Мне кажется, что мы должны покорректироваться, уже затихает э, тренд, вроде бы намек на это есть, э, ниже закрывается пока что в данную секунду времени свеча хайконеши по отношению ко вчерашней ну, во-первых день не завершен, соответственно еще не завершилась свеча а во-вторых индикатор э, секвентал показывает только шестую свечку причем на восходящей тенденции он показывает ее бычий поэтому в целом коррекционная сейчас какая-то история происходит видно на шести часах еще раз произойдет но денежный поток может не не может а скорее всего если останется в зеленой зоне не даст возможности уйти сильно и посмотрите как он смотрит вверх прям видно что у нас еще не не завершены хаи по этому индексу ну соответственно он имеет обратную корреляцию нам нужно дождаться пока он наконец-то полноценно начнет разворачиваться вот тогда мы увидим по основной криптовалюте какие-то отскоки опять-таки а что касается альтов там уже будет видно как будет вести себя именно доминация значит с биткоином посмотрели давайте посмотрим альты которые были по списку по просьбе подписчиков dot Собственно, рассматривали 11 апреля его, и если вы посмотрите предыдущее видео и сравните с тем, что вы видите на графике сейчас, вы поймете, что мы рассмотрели его и, в принципе, определили вероятность его движения. Было понятно, что он в перепроданности находится, но силы у него не было. И поэтому с большей долей вероятности, даже с учетом каких-то отскоков, мы должны были двинуться вниз. И мы, собственно говоря, так и двинулись. Следующий у нас поддержкой был уровень FIBA глобального 13.40, и здесь же нисходящая пунктирная зеленая паутина. Мы сюда и двигаемся. И пока... Активный красный денежный поток развивается, я думаю, никаких других а, вариантов с этим активом не будет. И даже если будут какие-то коррекционные отскоки, вот они могут быть на 6 часах, потому что тренд завершается вроде бы по секвенталу, намекает, что есть ослабление. И свечка а, засветляется зелененькая, ну пока у нас, во-первых, рисуется якорное волнание триггера. Хоть и есть в предыдущей волне бычья дивергенция, но все равно я бы сейчас пока в эту точку входа не входил даже на контртрендовых стратегиях. Потому что мы смотрим на младшие таймфреймы через призму старших, а старшие у нас пока что. Говорят нам, что мы не завершили еще историю и нет подтверждения о том, что мы можем разворачиваться. Значит, следующий актив у нас был ICP. Мы его тоже смотрели недавно, я говорил о том, что он выглядит слабенько, он нарисовал такой боковой канал и лежал на дне этого канала, определив, видимо, тем, кто управляет этим активом, если им еще вообще управляют до сих пор, в чем я сильно сомневаюсь, потому что на самом деле, ну, падение просто такое, что дно найти мы не можем. Есть, грубо говоря, если вот здесь мы еще предполагали, что это все-таки дно, и если бы им кто-то управлял, то маркетмейкер его определил, что оно находится вот здесь, на этом уровне примерно, да, это у нас было бы там 16 примерно 16, то сейчас под общую тенденцию рынка мы провалились. Собственно говоря, дневной таймфрейм и индикаторы говорят о том, что мы завершаем нисходящую динамику. Но опять-таки, я смотрю и на этот индикатор, и смотрю все-таки на VMC Cypher B в первую очередь. И сегодня, честно говоря, не хочется в воскресенье всех загружать и бегать по всем наборам индикаторов, как я обычно это делаю в своем личном анализе. Да. Но здесь сейчас мы видим, что есть засветление, да, есть вроде бы намек на то, что можем коррекционно отскакивать. Мы и отскакиваем. То есть на 4 с лишним процента, да, после нисходящей истории. Но активный красный денежный поток, волна моментума внизу, подтверждений никаких точек, ничего нет. да. На дневке нарисовали здесь желтую точку, движуха по активу произошла. Но прежде чем она произошла, посмотрите, сколько раз секвентал подтверждал, например, вот здесь в январе, сколько раз он подтверждал о том, что мы снижаемся. Значит, если смотреть на него сейчас, то он не видит дна. У него нет дна. И непонятно, где оно. Где оно остановится? Сейчас на отметке 12 оно остановится. Вернее, минимальное значение сегодня у нас было 11.28. Вот 11, ну берем круглое число, если у нас нет никакого уровня. То есть на этом круглом числе он остановится где-то на 11. Или дальше вольнется на 9, или вообще на 5 долларов. Со своих вот этих астрономических цифр, на которых он был при листинге. Да? И, кстати, идея-то отличная на самом деле у этого проекта. Да? Максимальное значение 2831 доллар. Ну и, и сейчас 12 долларов. Такое ощущение, что перестали управлять активом вообще, и просто там вот кто-то между собой что-то болтает, с одной стороны. С другой стороны это может быть просто классный сейчас развод, потом в определенный момент движение вверх, начнут забегать хомяки, разгонят цену может не до верху, а куда-нибудь вот сюда, вот до средних, ну, скажем так, локальных холл тайм хаев, и потом начнут опять обратно лить. Пока он выглядит не очень хорошо, мне он не нравится, пока нет никаких других подтверждений, чтобы можно было как-то его рассматривать. Хотя, локально, да, это вот можно нарисовать падающий клин на недельном таймфрейме и он рано или поздно должен будет развернуться какая будет его сила если в нем управление непонятно потому что это альткоин и в отличие от биткоина Скажем так, вот проекты, которые стоят за ним, и играют колоссальную роль в том, как будет себя вести в целом этот актив и инвесторы в этот актив. Но я так понимаю, что институционалов, желающих в него вкладываться сейчас не очень много, раз он так, скажем так, себя ведет за последний год. И сегодня мы хотели посмотреть еще Фил. Фильм мы с вами смотрели 4 апреля и предполагали, что у нас уже есть перегретость. Был намек на выход в зеленый денежный поток, он не отыграл. Да, то есть сужение есть, но не отыгралось И соответственно сейчас э, Есть некая непонятка сможем, Вернее, сейчас уже понятно Что мы провалились через ту зону Которую предполагали, что мы скорее всего Потрогаем То есть было предположение, можете посмотреть В обзоре 4 апреля, что мы уйдем вот в желтой Этой зоне, локального фиба И э, к зоне поддержки Собственно говоря, мы ее сейчас провалили Ну а провал ее отправляет нас на пунктирную нисходящую паутину Потому что по этому активу ну вот, двухдневный таймфрейм показывает нам в районе 12, 11.85, 11, 1.85. Да, следующая история. Вот 1.85 это такой вот уровень, который будет следующий. Это вот в этой части, вот в этой проторговке. Если же нет, проваливаемся ниже, то уходим в накопление. Вот сюда. Вот это большое, длинное накопление. Сюда вниз. Уже за ниже 10 эта вся история будет, если вдруг это произойдет. Пока непонятно, не завершена история. Актив двигается за рынком. Плохо, что провалили поддержку. Хорошую достаточно. Вернемся к ней или нет вопрос если не вернемся то однозначно вот 1156 сейчас у нас выступает ну в районе 12 1156 12 будет выступать ближайшей поддержкой по моему мнению если э, изменится ситуация то она изменится глобально на рынке и здесь по индикатору будут нам показывать какое-то интересное движение по данному активу пока я не вижу э, скажем так даже на младших часах что-нибудь, что заставило бы меня сейчас входить в позицию. То есть я не люблю торговать отскоки. Сейчас явно коррекционный просто отскок. Это когда ты ловишь какую-то там просадку отложенными ордерами и торгуешь отскоки. Я не люблю такой подход. Я люблю входить ну, так, в позицию, когда у меня уже есть четкое понимание всех маленьких звоночков. Начиная от уровень, зон, направляющих, трендовых... Фигур паттернов имеется в виду свечных, паттернов имеется в виду графических, которые везде по единичке дают мне понимание о том, что я могу зайти. Ну и конечно индикаторы все показывают историю, включая кстати и свечной индикатор Hikonash. Сейчас у меня нет этого понимания, поэтому я бы воздержался от лонговых позиций по данному активу. Ну по крайней мере в трейдинге, если вы верите в такой актив с точки зрения того, чтобы его холдить, ну тогда да. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Телеграм-чат, ссылка в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал Rate. До новых встреч.